Hi guys, welcome back to June This Legal Reaction for today's video reaction let's go to one of our favorite country which is Russia. Forget and space about our Russian friends. How are you? Oh okay, guys so are there doing well and amazing and the title of this video as you can see on my thumbnail and this is actually a youngest hero of uh, the Soviet Union and then this is about the people whose exploits are a set and ex example of the modern use that look they have what uh what we can learn about this video also because this is like an As always I appreciate the way how the people of Russia, especially the government, that they really give honor to those people who vote for the war, being as a hero of the country, and that's really interesting to know that they really give such like uh, importance and commendations to those people who vote for the country and itself. And the title of this video is The Youngest Heroes of Russia and the USSR and credit to the honor also with the video though.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 Они вошли в историю, будучи совсем юными. Их подвиги удивляют и шокируют. У этих ребят могла быть целая жизнь впереди, но они не побоялись отдать ее для спасения других. Всем привет! На связи Нью Солдат. Сегодняшний выпуск посвящен самым молодым героям Советского Союза и России. 8 невероятных историй мужества и героизма молодых парней и девушек. И начнем мы с самых молодых героев Советского Союза. Говоря о самых молодых героях, речь идет о ребятах, которым не исполнилось 18 лет. Звание Герой Советского Союза — это наивысшая степень отличия в СССР. Им награждались wow. за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также и в мирное время. Бойцов, которым не исполнилось 16 лет в годы войны, называли сыновьями полка. В рядах Красной Армии таких было более чем половиной тысячи человек, но лишь четверых наградили званиями Героев Советского Союза. Леня Голиков когда началась война, ему было 15 лет. Фашисты захватили его родную деревню в Псковской области. Будучи совсем юным, мальчик сделал выбор бороться за Родину и ушел в партизанский отряд. Парень не прятался за спинами взрослых товарищей, oh, wow. а наряду с ними нападал на вражеские колонны и взрывал поезда. В свои 15 лет он уничтожал немецких солдат и офицеров. Храбрый Леня Гуликов... Вошел в историю благодаря одиночной боевой операции в августе 1942 года. Парень, находясь в засаде, oh, далеко дороге, заметил роскошную немецкую машину. Он знал, что на таких перевозят очень важных фашистов. Молодой парень решил, что во что бы то ни стало, нужно остановить автомобиль. Убедившись, что нет охраны, Леня подпустил машину поближе, а затем бросил в нее гранату. Oh. Граната разорвалась рядом с автомобилем. Из него выскочили два фрица и подбежали к Лене. Но он не испугался и начал стрелять под ним из автомата. Одного уничтожил сразу, а второй начал убегать в лес. Но молодой партизан не дал ему уйти живым. Одним из фашистов оказался генерал Рихард Витц. При нем нашли важные документы и отправили их в Москву. Вскоре из главного штаба партизанского движения поступило указание представить всех участников операции к званию Героя Советского Союза. Но участников был всего один. Леня Голиков. Оказалось, что парень добыл ценнейшую информацию, чертежи и описание новых образцов немецких мин, инспекционные oh. донесения вышестоящему командованию, карты схемы минных полей и другие важные бумаги военного характера. За этот подвиг Леня Голиков был представлен к высшей правительственной награде медали «Золотая звезда» и званию Героя Советского Союза. Но получить эту награду герой не успел. В декабре 1942 года партизанский отряд Голикова попал в окружение. После жестоких боев и отступления весь штаб партизанской бригады погиб. В их числе Ильяне. Звание героя мальчик получил посмертно. Марат Козей, партизан и разведчик. Родился в белорусской деревне Станикова, недалеко от Минска. Когда мальчик закончил четвертый класс, началась война. Немцы захватили родную деревню Марата и жестоко казнили его мать, которая прятала и лечила партизан. 12-летний Марат и его родная сестра Арианна остались одни. Юные, но смелые, они ушли к партизанам. В ходе одного из отступлений, сестра Марата отморозила ноги. Девочку отправили на ампутацию на большую землю. У Марата был выбор, эвакуироваться вместе с сестрой или остаться воевать вместе с боевыми товарищами. Так парень и остался на... Одной земле. Дальше его ждали взрослые испытания. Он, наравне с другими партизанами, ходил в разведку, участвовал в рейдах и подрывал эшелоны. Уже скоро мужество подростка было отмечено первой наградой медалью за отвагу. Случилось это так. В одном из боев Марат был ранен. Его отряд попал в окружение. Казалось бы, все было кончено, но бесстрашный парень смог собрать и поднять своих товарищей в атаку. Так, благодаря подростку партизаны пробились сквозь вражеское кольцо. С каждым боем Марат сражался с врагом все злее и отчаяние мстя за убитую мать, за искалеченную сестру и разбитую родину. Но юный и смелый партизан не дождался окончания войны. Смерть настигла парня в мае 1944 года, за год до Дня Победы. Марат возвращался с командиром разведки задания, но неожиданно на их пути появились немцы. Командир погиб сразу, а парень отстреливался. В один момент Марат понял, что назад отступать некуда. Перед ним было чистое поле, подросток залег в ложбинке и стал отстреливаться, но патронов хватило ненадолго. У Мараты осталось всего две гранаты. И одну он использовал сразу, а вторую, когда немцы подошли поближе. Второй гранатой Марат уничтожил наступающих врагов и подорвал себе. Парню было всего 14 лет. В 1965 году Марату Козею посмертно было присвоено звание Героя СССР. Звание самого юного героя Советского Союза принадлежит партизану-разведчику Вале Котику. Парень родился в селе Хмелевка, Каменец, адольской области Украины. До войны окончил пять классов. В школе мальчик был общительным, проявлял организаторские способности. Был лидером среди сверстников. Сложно представить, но самому молодому герою Советского Союза было всего 11 лет. С началом войны Валя вел свою детскую войну с фашистами. Рисовал и расклеивал карикатуры на немцев. Но на этом не остановился. Вместе с другими детьми парень собирал оружие, брошенное на месте бронестолкновений. Позже Валю приняли в партизанский отряд, и его ждали многочисленные боевые операции. В этом же году Валя получил первое боевое задание. Вместе со сверстниками мальчика ликвидировал начальника полевой жандармерии и семь немецких солдат. Около 30 немцев были ранены. Дальше были подрывы складов, эшелонов и многочисленные засады. В обязанности Вали входила и добыча информации о расположении немецких постов и порядке смены их караула. В 1943 году Валя разведал нахождение подземного телефонного кабеля гитлеровской ставки, который вскоре был подорван. Валя всегда был на чеку. Однажды во время нахождения на посту Валя заметил, что немцы устроили облаву на отряд. Парень смог обезвредить фашистского офицера и поднять тревогу. Такая молниеносность и смелость дали возможность партизанам устроить успеть приготовиться к бою. Свой боевой путь Валентин Котик начал в 11 лет. Но судьба распорядилась так, что парень погиб через 5 дней после своего 14-летия. Смерть настигла Валю в бою за город Изяслав-Каменец Подольской, ныне Хмельницкой области. Парень был смертельно ранен в бою и на следующий день скончался. Звание Героя Советского Союза Валентина Котику было присвоено в 1958 году. В советские годы об этом отважном мальчике и его подвигах знал каждый школьник. Именем мужественного парня называли многочисленные улицы в России и Украине, пионерские дружины, отряды и лагеря. Памятник Вали был установлен перед школой, в которой wow. он учился. Биография пионера Валентина that's Котика what... легла в основу художественного фильма, вышедшего на экраны в 1957 always... году под названием «Орленок». Подвиги юных мужчин во время Великой Отечественной войны поражают, но еще больше впечатляет то, что среди really самых молодых героев СССР есть и девушка. Зина Портнова, партизан-разведчик. Член подпольной комсомольско-молодежной организации «Юные мстители». Зина родилась в Ленинграде и там же окончила 7 классов. Случилось так, что в 1941 году девочка отправилась на летние каникулы к родственникам. В деревню Зуя Витебской области Белоруссии. Там ее застала война. С первых дней оккупации Зины и ее сверстники создали тайную организацию «Юные мстители». Дети всячески вели борьбу с немцами. Отвлекая противника, мстители разрушали мосты и шоссе. Взорвали местную электростанцию. Сожгли завод. Добывали. Первое сведение о действиях немцев они сразу же передавали их партизанам. Зина Портнова активно участвовала в распространении листовок среди населения и диверсиях против захватчиков. Работая в столовой курсах переподготовки немецких офицеров, девушка отравила их пищу. Смелый поступок помог уничтожить более ста офицеров. Подозрения немцев упали на зену. И чтобы доказать свою непричастность, девушка осмелилась съесть отравленный суп. Только чудо помогло ей выжить. Вскоре отряд юных мстителей распался, и Зину приняли в партизаны. Однажды, возвращаясь с задания, она попала в немецкий плен. Девушка проявила невероятный героизм во время одного из допросов. Этот случай вошел в учебники истории и послужил сюжетом для плакатов. Зине удалось схватить со стола пистолет фашистского следователя и застрелить его и еще двух гитлеровцев. Затем девушка попыталась сбежать, но была схвачена. За этот поступок гитлеровцы больше месяца зверски пытали девушку. Они хотели, чтобы Зина выдала важную информацию. Но дав клятву верности родине, девушка сдержала ее. Утром 10 января 1944 года 17-летнюю Зину Портнову вели на расстрел. По словам очевидцев, девушка была седая и слепая. Шла по снегу голыми ногами выдержала все пытки. Она по-настоящему любила родину и погибла за нее, твердо веря в будущую победу. Звание Герой Советского Союза Зине Портновой было присвоено в 1958 году. В память об этих детях называли улицы, ставили памятники, делали музеи, писали книги и снимали фильмы. Они навечно останутся в истории как герои. Какая история удивила вас больше всего? Пишите в комментариях. Советские воины в свое время сделали все возможное и невозможное ради победы. А вот способно ли современное поколение сделать что-то подобное? Смотри дальше четыре истории о самых молодых героях России. В современной России на смену званию Героя Советского Союза было учреждено звание Героя Российской Федерации. Подвиги самых молодых героев России известны не только в нашей стране, но и за рубежом. В нынешнее время эти истории кажутся нереальными. Но российские герои, как и советские, умеют жертвовать собой ради других и благородной цели. До сегодняшнего дня самым молодым героем Российской Федерации является Марина Плотникова. Девушка получила почетное звание в 17 лет. В истории страны множество случаев героизма школьников. Но только подвиг Марины был удостоен наивысшей награды. Многие могут помнить, как телевидение и газеты трубили о девочке из Пензенской области, которая спасла трех детей. В июле 1991 года Марина купалась в реке Хоппер, вместе с двумя младшими сестрами и их подругой. Особенность реки в том, что она неглубокая, но имеет опасные водовороты и обрывы. Неожиданно подруга сестер стала тонуть. Марина бросилась ее спасать. Но когда девочки были уже на берегу, Марина заметила, что ее сестры тоже тонут. Девушке удалось их спасти, но сама она погибла. Звание героя Марина Плотникова получила посмертное. Многие сравнивали подвиг Марины с подвигами детей героев времен войны. Девушка стала первой женщиной-героем России. Русский Рэмбо. Так окрестили 25-летнего Александра Прохоренко западной СМИ, wow, старший лейтенант совершил то, чему не учат нигде. Yeah, uh, По форужении террористов он вызвал огонь за is... себя. Он родился в глухом Alexander. селе в 130 километрах от Оренбурга, окончил школу с золотой медали. Work Затем, с отличием, окончил военную академию. После обучения попал в элиту вооруженных сил России. Силы специальных операций. Героизм проявил во время работы авиановодчиком в районе Сирийской Пальмиры. В марте 2016 one, года, oh, находясь в неделю в том Попал в окружение гиловцев. Старший лейтенант вступил в бой с террористами. Он знал, что нужен боевикам жизнь, ведь мог предоставить очень много ценной информации. Не желая сдаваться в плен, Александр вызвал огонь на себя. Его выбор был умереть с честью, забрав с собой как можно больше боевиков ИГИЛ. Эта история шокировала Россию и за рубеж. В период, когда во всем мире наивысшей ценности считается жизнь, молодой парень пожертвовал собой ради спасения других. На момент смерти у Александра были родители и беременные жены. Не менее удивительный подвиг 19-летнего мотора слишком высокой ценой парню удалось спасти 300 человек. 24 сентября 2010 года весь экипаж и сменца быстрый, 300 человек был на борту. До входа в море оставались считанные часы. Машинист котельной команды Алдар Цидинжапов нес вахту согласно боевому расписанию. В 4.03 неожиданно раздался тонкий свист, а затем хлопок. В машинном отделении прорвало находившийся под давлением топливный трубопровод. На его глазах попавшее на светильник горючая вспыхнула, и машинное отделение судна превратилось в просторную камеру сгорания. Алдар понимал, чем грозит экипажей судна взрыв двух котлов с перегретым паром. Парень имел смелость войти в огонь и перекрыть необходимые вентили. На выполнение операции ему потребовалось всего 9 секунд. Невероятная смелость и ловкость. Алдар сделал свое дело и самостоятельно вышел из горящего отсека. Но огонь был беспощадным. Алдар Вау. получил ожог 99,5% процентов. Поверхности тела. Врачи были бессильны. Через четыре дня Алдар Цидинджапов умер в госпитале во Владивостоке. Парень успел проститься со своими родителями. В ноябре 2010 года Алдару Цидинжапову было присвоено звание Героя Российской Федерации. И напоследок, самая шокирующая история. Сергей Мельников, парень, который знает, yeah. что такое бороться so до победного конца. В 2008 году Сергею было 20 года. После нападения Грузии на Южную Осетию попал в состав миротворческой миссии. Только вдумайтесь, в боевых действиях против грузинских войск в составе батальона группы сержант Мельников принимал участие один день. Всего лишь один день потребовался ему, чтобы проявить свои способности, изменить свою жизнь и спасти жизни 80 миротворцев. 9 августа 2008 года в уличном бою за Цкинвал Сергей невероятными усилиями смог задержать наступление грузинских войск и прорваться из окружения. Сам Сергей Мыльников рассказывал. На промахе мы права не имели. Каждый снаряд наших танков накрывал цель. Через два часа в мой танк попали две гранаты РПГ и два снаряда из пушки БМП. Динамическая защита отлетела. Вышла из строя система поворота пушки. Закончились боеприпасы. Тогда мы приняли решение покинуть танк и присоединиться к командиру миротворческого батальона, чтобы из казармы управлять огнем танков. Впоследствии я переходил с танка на танк, поскольку полностью владел обстановкой на поле боя. Ведь две других наших машины прикрывали батальон с тыла. Когда на четвертой Танки и сяк боекомплект, я пробрался в казарму. Оттуда вел огонь из автомата. Кольцо вокруг городка миротворцев сжималось. Грузин расстреливали позиции с расстояния 40 метров. Отходить навстречу высланному подкреплению под ожесточенным огнем было невозможно. Тогда молодой боец совершил невозможное. Он пробрался к своему разбитому безоружному танку и на максимальной скорости пошел в атаку на грузинских мотострелков. Мощь грозной боевой машины и решительность русского танкиста обратили тех в бегство. Мыльников преследовал их почти полтора километра, Потом доложил по связи, можно начинать отход. Парень менял танк за танком, отстреливался автоматом, а когда боеприпасы осякли и другие сдались, Сергей кинулся в бой на практически разбитом танке. И все это в первый день службы. Вот он, современный настоящий герой. Сергей Мыльников удостоен звания Героя Российской Федерации. В октябре 2008 года был уволен в запас. Наша история доказывает, нам есть чем гордиться Наши предки, даже yes. совсем юные, знали, что такое героизм Россияне исследовали того, жажду справедливости и мира И пока у нас есть такие герои, как Леня Голиков, Марат Козей, Зина Портнова Валя Котик, Марина Плотникова, Александр Прохоренко, Алдарцы Цидинжапов и Сергей Мыльников. Никакой враг нам не страшен. Если понравилось видео, жми большой палец вверх и подписывайся на канал. Вас ждут новые и не менее интересные видео. Большое уважение и вечная память всех самым молодым героям России, их индивидуальной истории о том, как они спасли, как они работали в России. И это считается эксплуатацией, потому что они были они должны были учиться в школе, должны были играть. Я не могу представить, что одиннадцатилетний, самый молодой герой России, а затем вступает в бой, вступает в войну, и затем думает о том, как защитить their country of their people, oh my god! In that age, at my age, I just playing in the road, I just playing in the street with my uh with my classmates, with my other uh, children around in my neighborhood, but these guys, these young ladies and guys fighting to survive, to support for their country. That's an incredible story of this Russian and they really deserve a commendation an honor for them to be a hero of Russia and that's truly a remarkable way of making your country proud and always be proud to be a Russian and this is amazing and phenomenal video I so enjoyed watching like this a video also because it truly that you really have to do something for your country not just for yourself also for your family but to whole nations that at least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 If you want to connect my second channel, in the description box below. Thank you so much, Privyat, and спасибо to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Мабухай по tayong lahat.